Всех приветствую! Скоро 9 мая, День Победы. День, который демонизируют и пытаются сделать из него чужой и позорный для нас праздник. а наших предках-победителей превратить в безвольные жертвы и злодеев. Давайте посмотрим, как сработала государственная машина пропаганды и как украинцы будут отмечать этот день. Как День Победы или как что-то другое? Спрашиваем в самом центре Киева. Как вы относитесь к 9 мая? Нейтрально отношусь. Будете праздновать? Нет. Нет. Почему? Вы знаете, раньше относилась более спокойно, до того, пока Россия не напала на Украину, поэтому сейчас отношусь нейтрально скорее. А какое отношение имеет Вторая мировая к России? Ну просто сейчас, это же праздник советский был раньше изначально. Это же не сейчас его придумали. То есть раньше страны все дружили, сейчас немножко не дружно все это. Поэтому отношение такое, нейтральное скорее, чем, чем негативное. То есть вы относитесь к Дню Победы как а, а, к дружбе с другими странами, а не Дню Победы, то есть Победы над... уже была, просто сейчас такая ситуация, когда немножко этот праздник не воспринимается уже в данной, в данной ситуации. А у вас родственники воевали? Да, конечно. Да, и погибли прадедушки, и, и бабушка, там тоже ребенок войны, их 90 лет. Вот поэтому я все это знаю, поэтому сейчас такая ситуация, что сложно. Будете поздравлять родственников? Ну, уже родственников, только бабушка осталась живых, которая ребенок войны. Конечно, к ней это не имеет отношения, как, ну, она не празднует этот праздник, поэтому чисто вспомнить можно, конечно, и нужно. Спасибо большое. хорошо вам дня. Спасибо. Ребятки, а можно задать вам один вопрос? А, ну, не бойтесь, не бойтесь. А, ваше отношение к 9 мая? Как молодежь. Я как молодежь, наверное, скажу, что я все-таки его поважаю. Адже, скорее всего, оно важнейшее не нам, а тем, кто воював, тихо, батьки воювали. Это память. Они так выражают свою повагу до наших предков, я так думаю. А вы особо будете святкувать? Так, хіба святкують? Я могу там сходить до какого-то вечного дня, подивиться, хіба это свято? Ну. вы как траур? Не чокайтесь. Вы хотите сгадать героев, которые погибли, или вы считаете, что нужно быть в трауре? Не нужно быть в трауре, просто как-то сгадать в эти часы, и сказать «О, молодцы!». А у вас родители воювали? Ничего не або я просто не помню, а не. Ага. Самые ближние там прадеды нет. Добрый, за ответ, хорошего дня, до Так интересно у нас все так? Здравствуйте, а можно задать вам один вопрос? Можно задать вопрос? Скажите, как вы относитесь, относитесь к 9 мая? А, ну, праздник такой есть. В принципе, нейтрально. Да? Да, а будете вообще праздновать? Скорее всего, нет. Потому... Обык... Обыкновенный день? Ну, это праздновалось, когда еще это было на законодательном уровне. Тогда типа там, все парады, это было тогда. Но сейчас нет. Сейчас сейчас нет. А ваши родственники воевали? А, да. А будете вспоминать семью? А нет, нет, это просто обычный день. Спасибо большое, хорошего дня. спасибо. 9 травня, ну, если по старому стилю, это День Победы, если по новому стилю, то вообще ничего не знаю. А для вас особисто? Ну, День Перемоги, напевно, как записано в истории. Ну, а вы, как вы чувствуете? А скажите, вы будете святкувати якось цей день? Не будем. Не. А вас родичи воевали Дедушка, да. Дедушка. А згадувати будете рассказывать розповідати свою родині? Ну, звичайно, вони у нас на стелі є, поэтому потом квіти положим. Це все что, все що есть, как память. Ну так все святкувати, ви вы, память и все. Память шануємо, да. Память да. Добре, дякую. А можно такое же питання до вас? Что для вас особенно? 9 мая? Ну, для меня это тоже. 9 мая для меня это праздник, который мои деды, отцы, они участвовали в Великой Отечественной, и я буду чтить память. А, и вы будете праздновать? Да, я буду отмечать, поминать в таком случае уже. Но это целая история нашей жизни. Нас учили всегда, что так, так и так. Это нельзя выкинуть. Это остается у нас. Нас переделать уже нельзя. Спасибо большое. С большим праздником вас. Спасибо большое. Хорного дня. Здравствуйте, девушки. Можно задать вам вопрос? Скажите, 9 мая для вас что это? Ну, это праздник, выходной день. Выходной день, да? Вы будете лично праздновать? все-таки это день борьбы с фашизмом. Вот, как бы такое пояснение. Меньше отходим от советских понятий, больше придерживаемся таких понятий. Праздновать, ну, да, выходной день. Поедем на пикник. Вот такое празднование. Каких-то возложений делать не будем. А вас На могилу к деду сходим. А, есть, а, а почти да. типа. Ну да, да, он воевал, но, наверное, надо отдать долг. Это точно. Ну, традиция семейная. Ну, бессмертным полк. Боже, упаси. Нет. всего а чего, Боже, опаси? Ну, как бы в такой ситуации, как это, провоцировать еще всякими полками ходу, подходом этим, чисто российским, пророссийским, не хотелось бы поддерживать такую риторику в нашей стране. А то, что украинцев очень много погибло именно в этой войне, это же не, ну, не Нет, Россия? Это понятно. Но то, что закладывается, какой смысл закладывается в данном марше, в данной, в данной акции, это абсолютнейшая провокация, я считаю. Спасибо вам большое. С наступающим. А скажите, что для вас 9 мая? 9 мая – это праздник э, Победы. А вы будете лично праздновать? Да. Пойдете на Бессмертный полк? Конечно, пойду. Давайте пятенька. Я тоже. Хорошего дня. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что для вас 9 мая? Ну, это, во-первых, День Победы, который, который защищали наши... Отцы, деды, прадеды, у кого есть, конечно, монопрадед воевал. А вы лично будете праздновать? Ну, я буду. Пойдете на бессмертный пол? Пойдете на бессмертный полк? В бессмертный полк? Нет. Нет? Ну, в семье отпраздновать? Да. Хорошо, у вас родственники воевали? Воевали, у меня дедушка воевал, так что и дядька воевал, и в плену были, так что... Есть что? Слава мне, да. Спасибо большое. А что для вас 9 мая? 9 мая. Я не знаю. Перемога ж была, кажется, 8 -го. А 9-го, это... А а ну... Для вас это день победы или нет? День победы. Хай будет так. Хай будет так. Но, как говорят, и как есть оно, 8-го день перемоги. Так, чи? А 9-го, это уже придумали... Придумали уже комуняки, чи кто, там, я не знаю, кто там То есть вы будете праздновать 8 октября? Так, День Победы 8 октября, а... День... тоже воевал, вот. но ну, 8 -го. а 9 октября по, по коммунистическим статутам я не буду праздновать. Ну, в семье вспомните своих родственников? Так, так, так, Хорошо, так. Спасибо большое, хорошего дня, с наступающим. 9 мая просто праздник. Праздник чего? Дело в том, что мой отец воевал и на и в финскую, и в отечественную войну. Поэтому я понимаю, что это за праздник. Я понимаю, вы будете праздновать? Трагический, да. Спасибо большое. Мы опрос проводим. Давай. Что для вас 9 мая? О, Не знаю, День Матери. А День Победы праздновать будете? Наверное, уже нет. Почему? Не знаю, не задумывался об этом. А родственники у вас воевали? Ну, да, давно. Старенькие, которых уже нет в живых. Ну, соболезную? Ну, сам не отмечаю. А когда дед был живой, я был совсем маленький, он отмечал. И я, соответственно. А родственникам рассказываете истории своего рода? Не, Спасибо большое. С наступающим днем Матери. Спасибо. Да, да, спасибо за честный ответ. Что для вас 9 мая? 9 мая? Ну, это... У меня бабушка служила на войне. Две бабушки. Дедушка служил на войне. К, ста... К сожалению, их уже нет в живых. Но этот праздник, он навсегда останется в моей памяти. Много фотографий у нас есть, медали сохранились. Ну, в общем, праздник это. 9 мая, это большой праздник. Праздновать будете? Конечно, обязательно. Мы каждый год празднуем. А, ходите возложить цветы, бессмертный пол? Ой, да, ну у нас до На 9 мая у нас как бы такая традиция сложилась. Мы часто ездим в яготым. У нас как бы там связывает некоторые события, там тоже есть такая аллея. Памятник неизвестному солдату, и мы туда. Везем цветы, но ну, в Киев тоже ездим, но в основном как-то у нас последние годы у нас еще как бы мамы живы, слава Богу, и их туда тянет, и поэтому мы туда часто ездим. То есть в семье вы рассказываете да. истории? Да, конечно. Хорошо, спасибо большое, с наступающим вас праздником. Спасибо, спасибо да, до свидания. Здравствуйте, а у вас можно задать вопрос вам? Да. А скажите, что для вас 9 мая? А, ну, День Победы. Вы будете праздновать? да. Я чту своего деда, погибшего на войне. Вернее, не деда, а прадеда, скорее всего. Ну, отмечаем, да. А ходите в бессмертный полк возложить цветы? Было такое, но в том году я не была на 9 мая на Украине, то есть были за границей, но тем не менее, и там я тоже память почла на 9 мая. Детям рассказывайте историю? Да, детям рассказываю. Немножко для них как бы особо непонятно это все, но тем не менее пытаюсь им донести. Хорошо, спасибо большое. С наступающим Вас праздником. Спасибо большое за ответ. До свидания. Здравствуйте, можно задать Вам вопрос? Здравствуйте. Что для Вас 9 мая? Для, для меня 9 мая, ну, наверное, как для большинства нормальных людей, это День Победы Великой Отечественной войны, не мировой Потому что на нашей территории была великая отечественная война, в которой наш советский народ, 15 республик, в том числе Украина, Россия, Белоруссия, все остальные республики, победили. Самого большого в истории человечества и самого сильного, самого опасного врага – это нацизм и фашизм заодно. Как думаете, сейчас фашизм, нацизм есть или все-таки победили? В Украине возрождаются. Благодаря вот этим ССА лично, дивизиям, которые маршируют по Киеву, столице Европы 21 век, он возрождается, возрождается потихоньку. Благодаря вот этим националистическим группам, которые, которых держит власть, Порошенко держала, Зеленского держит для своих выгод, он, он возрождается. Но вы все равно будете праздновать, несмотря на нас. Я, буду, я всегда праздновал, и несмотря ни на что я буду праздновать всегда День Победы, пока я живу. Пожалуйста. Петюньку вам просто. Да, Всего вы хорошего. тоже. Всего хорошего, Спасибо. до свидания. 9 мая. <свят> а, я не такой прям патриот, но считаю, что это праздник, который нужно уважать. Уважать тех людей, которые за нас воевали. Ну, в общем, вот так. Уважи стариков. Да, уважает стариков. А будете праздновать? А, к сожалению, нет, рабочий день, поэтому. Ну, а внутри нет, внутрисемейное тоже не получится. Скорее всего, на работе буду праздновать. Вспоминать истории? Или как, каким образом? Или там выпить? Нет, думаю, пить не будем. Будем просто вспоминать истории какие-то. Это здорово. Тоже спасибо, пятенечку. Класс. Здравствуйте. А вам можно задать вопрос? Что? Задать вам вопрос можно? А? На сколько лет вопрос? <laughs> Что для вас 9 мая? Ну, это день победы. У меня отец воевал. Участник войны. Будете праздновать? Я в этот день работаю, правда, но утром обязательно пройдусь. Пройдетесь от пол? пола? до памятника славы обязательно. Это как традиция, которую мы не должны забывать. Хорошо. Спасибо большое. С наступающим праздником. Спасибо. Что для вас 9 мая? День Победы наших предков, нашей истории, наши традиции. В общем, я, я почитаю 9 мая. Будете праздновать? А, ну, раном соседям подарю гвоздички. А ваши родственники воевали? А, да, по маминой линии, по папе, папиной вообще вся родня. А рассказывайте истории своей семьи. Ну, мой прадед в первые дни войны погиб на фронте, это то, что я знаю. Ну, и вообще интересовалась историей своей, своей семьи, Ну так не сильно ну, Детям, с детьми делитесь этими всеми знаниями? А, у меня маленький еще ребенок, ему три годика, и он еще не интересовался». Итак, мы с вами увидели, что большинство наших опрошенных все-таки воспринимают 9 мая как День Победы и чтят его, чтят память. Так что пропаганде нашей не получилось абсолютно запудрить мозг, но тем не менее, многие не хотят иметь отношение к коммунистическому прошлому очень радует и меня очень вдохновляет что все-таки есть э, люди, которые хотят праздновать и которые уважают стариков ведь это так важно, ведь посмотрите у каждого человека, к которому мы подошли есть родственники, которые воевали или имели отношение к этой великой победе но проблема в том, что этих людей становится все меньше и меньше с каждым годом и в какой-то момент их не станет, и, возможно, память пропадет. Поэтому я призываю вас в этот день вспоминать э, свою, с, свою семью, вспоминать своих родственников, людей, которые воевали. Поспрашивайте, пока есть возможность у своих родителей, у своих бабушек, дедушек, как оно было, чтобы передать потом эти знания. Мы должны учиться на уроках, которые преподносят нам история, то есть изучать, почему это произошло. И, конечно же, уважать и помнить своих родственников, которые отдали жизни за то, чтобы мы с вами жили. С вами была Екатерина Жарких. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и вы ждете еще таких опросов. А вас, господа, поздравляю с наступающим Днем Победы и увидимся с вами в следующем видео.